Очистка организма, речь пойдет об этом. Так вот, моя знакомая проводит детокс-марафон, сняла виллу на 5 спален и пригласила людей, которые захотели отдохнуть и провести очистку организма. И ей дали ключи. Ну, понятно, что вилла на 5 спален, дали там 6 ключей, по-моему, а от входной двери, двери только 2, от калитки. Ну, естественно, она попросила эти ключи сделать еще четыре там ключа для калитки, и дала ключ, один из них был нормальный, а один заедал. Дала ключ, который заедал. Ключи сделали, и все люди не могут попасть, потому что заедает замок, и все мучаются. Я к чему это рассказываю? Иногда люди, которые хотят почиститься, они находят очистку, в которой чего-то не хватает. Или находят очистку в интернете, начинают проходить дома, и что-то не доделывают а спросить не у кого, как правильно сделать. И какая-то маленькая ошибочка, маленький зубчик в ключе, который не, по, не дает получить желаемый результат, открыть быстро. И вот так проходят очистку, и потом говорят, очистка какая-то не такая, что-то там с продуктами не, не теми, или что-то не так получилось, как, эти, как алкоголики, да, никогда не скажут, что мне плохо, потому что я напился. От того, водка была не свежая, или там что-то такое. Что-то с вином не так. Я что предлагаю? Ребят, имеет смысл один раз пройти очистку в группе людей, которые курируют очень серьезные профессионалы, у которых большой опыт в этом. Вы попадаете в группу, в группе вы получаете абсолютно всю информацию, которая необходима для того, чтобы чиститься. Но самое главное, есть два чата в одной информации, а в другом чате вы всегда можете задать вопрос, если что-то пойдет не так. А что-то пойдет не так. Любой человек, который чистится, нету очистки универсальной, чтобы для всех действовало одинаково. И когда что-то идет не так, у человека паника, спросить не у кого, и он начинает либо делать ошибки, либо прекращает очистку. Так вот, чтобы этого не случилось, имеет смысл брать ключ который открывает дверь, и с него делать копии. То есть имеет смысл пройти в группе один раз правильную очистку, и тогда в будущем вы и другим сможете правильно посоветовать. И для себя будете знать, как правильно проходить очистку. Детокс-марафон, ссылка под этим видео вы найдете всю остальную информацию вы найдете тоже там, там есть и люди, которые проходили их результаты, там есть и кураторы, которые будут проводить этот детокс-марафон, там есть ссылка, по которой можно заполнить анкету и зарегистрироваться на детокс-марафон, пройти один раз правильно и потом всю жизнь делать правильно очистку организма получать правильные, хорошие результаты и чувствовать себя хорошо быть здоровым, веселым и я вам этого искренне желаю с вами был Александр Волин.